Здравствуйте, дорогие ученики! С вами сегодня я, Агбердиев Азамат, учитель физики, Туркестанская область, город Кентау, школа номер 16 имени Юрия Алексеевича Гагарина. Сегодня с вами мы будем проходить тема урока «Магнитное поле взаимодействие проводников с током, опыты ампера». Магнитное поле – Магнитное поле – особый вид материи, посредством которого осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами. Основные свойства магнитного поля. Первое. Магнитное поле порождается электрическим током. Второе. Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток. Здесь мы с вами можем увидеть различные виды магнитных полей. Здесь нам показаны стрелки, то есть они являются у нас индикаторами магнитных полей. Магнитные стрелки и рамки стоком являются индикаторами магнитного поля. Как здесь показано на рисунке, они являются у нас индикаторами магнитного поля. Свойства магнитов. Невозможно отделить северный полюс от южного. То есть берем магнит Будем его делить пополам. И каждый раз, когда будем делить его пополам, у нас магнит все равно будет иметь северный полюс и южный полюс. То есть, буква «С» нам показывает южный полюс, буква N нам показывает северный полюс. И, исходя из этого, мы можем сделать вывод, что невозможно отделить северный полюс от южного полюса. Магнитное поле вокруг проводников с током. Направление магнитных полей мы можем определить по правилу буравчика или по правилу правой руки. Возьмем провод, как здесь показано на рисунке. Будем обхватывать у нас провод с помощью правой руки. И здесь большой палец на правой руке нам будет показывать направление силы тока, а остальные четыре пальца будут показывать направление магнитных полей. Здесь у нас магнитное поле действует против часовой стрелки а У нас большой палец показывает, что сила тока идет вверх Если будем э, менять направление силы тока вниз То э, правая рука у нас будет показывать вниз А остальные четыре пальца будут показывать направление магнитного поля То есть они будут двигаться по часовой стрелке Опыт Эрстеда у нас доски ученый РСТ доказал, если у нас по проводу течет электрический ток, то вокруг провода у нас образуется магнитное поле. Он доказал таким образом. Посередине поставил компас,